Чтобы по возможности снизить риск заболевания вирусной инфекцией в сезон простуд, необходимо задолго до начала этого сезона заниматься закаливанием, в частности с лета, принимать поливитамины, заниматься оптимальными физическими нагрузками соблюдать в принципе правильного питания, режим сна и отдыха. Если это тяжелая вирусная инфекция, что может определить безусловно только врач, в частности, допустим, это грипп, либо ОРВИ, протекающие с высокой лихорадкой, то назначаются специфические противовирусные препараты. Их широкое множество, но опять-таки это должен назначать только лечащий врач. Если же это просто простуда, без интоксикации, нормальной температуры, вы в принципе чувствуете себя достаточно активным человеком, это не повод ходить на работу, а также вместо массового скопления людей, потому что заразность ваша все равно есть. Поэтому нужно отлежаться дома, принимать большое количество жидкости, в идеале это с витамином С при отсутствии аллергии на него, хорошо питаться, но по аппетиту, то есть не заставлять себя есть. И в принципе больше ничего не нужно. Вирусная инфекция легкой формы проходит в течение примерно 5-7 дней. При появлении осложнений, то есть если инфекция не прошла в течение 5-7 дней, или же раньше вы чувствуете, что повысилась температура тела, появились такие тревожные симптомы, как кашель, одышка, боли в грудной клетке, если же э, выделения из носа, перестали быть прозрачными, стали темного цвета, будь то зеленого, желтого, неважно, появились головные боли, обязательно вызвать врача, и, если нужно, врач назначит дополнительное лечение. Это, в принципе, могут быть также антибактериальные препараты, ну, широкое множество лекарств, но обязательно вызвать врача или обратиться в поликлинику. Для того, чтобы записаться на прием к терапевту в Best Clinic, пожалуйста, нажмите на эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона.